Отсчитываю. Да, 5 секунд. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наш... Кто хочет участвовать в наших дальнейших передачах, пожалуйста, пишите на нашу почту info.lidakov.sobaka@gmail.com, либо заходите на наш открытый чат, открытый голосовой чат Discord. Ссылки будут под роликом. Кто по ходу нашей сегодняшней передачи, захочет задать вопрос участникам. Помечайте свою фразу в чате пометкой вопроса. В следующее воскресенье мы обсудим методы работы с трудящимися и принципы объединения коммунистов. А сегодня мы поговорим о современном этапе капитализма. Изменилась ли ситуация со времен Маркса или Ленина? Или капитализм с тех пор остался в неизменном статичном состоянии? Вот. мы сегодня попытаемся разобраться в этом. Вот, если, если капитализм изменился, то в чем? Понятно, что сам капитализм по-прежнему никуда не делся. И понятно, что пока существует капитализм, для нас стратегические задачи те же, что и, допустим, 100 и 150 лет назад, сформулированные классиками. Это ликвидация частной собственности на средства производства и установление диктатуры пролетариата. Однако для того, чтобы победить, коммунисты, прежде всего, должны опираться на самое точное и наиболее полное понимание окружающей реальности. Вырабатывая на его основе современные, современные и своевременные тактические решения. Вот, тема нашей сегодняшней передачи «Современный этап капитализма». Давайте, товарищи, я вкратце еще раз озвучу регламент. То есть, первая часть у нас участники доводят свою позицию в рамках не более 10 минут на отдельный доклад. Вторая часть – это дискуссия, где у каждой стороны, у стороны Союза коммунистов и у оппонирующей стороны будет по 20 минут времени. Вот Представлю наших сегодняшних гостей. Это Кирилл Поляков, представитель марксистского кружка «Беспартийные коммунисты» из города, из города Москва. Далее Роман Осин, член идеологической комиссии ЦК РКРП, город Москва. И товарищи из союза коммунистов. Дмитрий, Дмитрий Диденко из Хабаровска и Нина из города ростов -Мадану. Вот. Но по традиции я предоставлю первое слово нашим гостям, а вопрос мой относится ко всем участникам нашей сегодняшней беседы. Товарищи, обозначьте наиболее характерные тенденции современного капитализма. В чем их, так сказать, общность, закономерность и так далее. Пожалуйста, кто из наших гостей первый? Ну, а так как Роман вылетел, наверное, ага. ясно Роман, Романа нет. Да, пожалуйста, Кирилл. 10 минут как минимум у вас есть. Но что можно сказать по современному этапу капитализма? Те тенденции, которые установили классики, в большинстве своем, да, если судить о том, что от Маркса да, к Ленину тоже произошли некоторые изменения, вот, остались в силе. То есть сегодня перед нами, ну, по тем данным, да, которые мне известны, да, по тем данным, которые анализировали мы а, как союз коммунистов, и мы теперь, как уже как беспартийные коммунисты, говорит о том, что сейчас это империализм. Причем не хочется подтакивать тем людям, которые говорят о некотором начетничестве, замшелости и так далее. Почему? Потому что никто из коммунистов, здравомыслящих, не оспаривает движение, да, что капитализм остановился в своем развитии и так далее. Просто наиболее его основные свойства, наиболее его основные законы, да, которые установлены классиками и так далее, они продолжают действовать. Поэтому то, что сегодня империализм да, с определенными изменениями, которые еще, мне кажется, предстоит установить, ну, нашими общими усилиями, надеюсь, это, как говорится, получится, то мы видим, что Ленин, Маркс, да, сейчас трудно назвать какого-то определенного человека, да, теоретика или группу, вот, были правы, и вот сегодня у нас монополистический капитализм. Что-то нужно еще дополнить? Спасибо. Спасибо, Кирилл, за позицию. Позиция понятна. Роман? Здравствуйте. Слышно меня? Да, так точно слышно. Все хорошо. Значит, ну, по поводу современного общества и его характера. Вообще достаточно много сегодня есть людей, которые любят так или иначе говорить о каких-то изменениях, о том, что сегодня якобы вроде бы уже не тот капитализм, или вообще не капитализм, или не империализм и так далее. Но мне кажется, всегда, когда мы вот смотрим на какие-то изменения, мы должны понимать, что есть изменения количественные, есть изменения качественные. То есть понятное дело, что со времен маркса и со времен ленина там за сто лет естественно очень много всего изменилось да и технический прогресс здесь определенное значит влияние оказал то есть понятно что изменения есть вопрос в том какие они вот когда говорят о том что сегодня все по-другому, то обычно, если начинаешь спрашивать, а что конкретно по-другому, то оказывается, что, ну, поменялись, да, может быть, расширился пролетариат, действительно, да, он пополнился там какими-то новыми слоями, изменилась где-то, значит, внешняя форма проявления тех или иных признаков капитализма, да, но качественно, в общем-то, ничего не поменялось, то есть с точки зрения... Именно формационные. Сегодня, и здесь я соглашусь с Кириллом, у нас капитализм, его высшая фаза империализма и, в общем-то, достаточно много эмпирических исследований, которые это подтверждают. С качественной точки зрения то, что описал Ленин в своей работе, это применимо и к сегодняшнему дню. И в этом смысле, если говорить о каких-то изменениях, то ну, качественно изменилось очень мало что. А следовательно, и задачи для коммунистов, они остаются теми же, потому что если никуда не делся империализм, то никуда не делась и классовая борьба, никуда не делись и противоречия капитализма, да, в первую очередь противоречия между трудом и капиталом. А, соответственно, и задачи, в общем-то, у нас остались прежние. Можно говорить об изменении каких-то методов, можно говорить об изменении каких-то, ну, что ли, конкретных условий в какой-то, значит, несущественной части. Ну, если говорить в целом об а общественной системе, то она осталась той же, это империализм. Поэтому вот такая позиция у меня. Понятно. Спасибо. Спасибо, Роман. Ну, а теперь я предоставляю слово Союзу коммунистов. Дмитрий, пожалуйста. Да, спасибо. Я хотел бы, вот, товарищи, объяснили, что у нас сегодня империализм, а почему-то очень мало времени уделили объяснить, что же такое империализм. Я попробую а, этот пробел восполнить. Значит, первое, что мы должны понять, Владимир Ильич Ленин в своей работе выявил, ну, так сказать, пять базовых признаков. Да, это концентрация производства и капитала достигшая максимальной степени развития, это слияние банковского с промышленным капиталом и создание на базе этого финансового капитала, финансовой олигархии. Это вывоз капитала, в отлич... который приобретает особое значение. Это образование международных монополистических союзов, которые делят мир. И это закончен территориальный раздел мира. Вот. Эти... то есть вот Сущность этих тенденций – это собственно тот байс, на котором построен ленинский анализ периода империализма. Но мы должны с вами понять, что то Ленина, и Ленин об этом в своей работе напрямую пишет, Пришествовал предшествовал так капитализму свободной конкуренции. Так что же такое тенденции и империалистические, и как они повлияли на весь мир? То есть по мере развития человечества тенденции развивались на тех, в тех или иных государствах, охватывали те или иные общности людей. И по мере того, как эти общности попадали под воздействие этих тенденций, сами производственные отношения там менялись. То есть менялись производитель несколько видоизменялся способ производства. Понятно, что капиталистический способ производства никуда не девался. Но если до этого это был капитализм свободной конкуренции, то через некоторое время он становился империалистическим. Соответственно, именно по мере того, как те тенденции которые описаны владимиром ильичом охватывали все больше и большее количество людей а по мере этого те отношения которые выстраивались с этими тенденциями также охватывали людей все больше и большее количество и дошло это до такой степени когда эти тенденции стали доминирующими И именно понимание этих простых моментов она и позволило ясно и четко увидеть картину происходящего в мире понять какие тенденции главные и какие из них будут выводы. Именно это, собственно, произвел Владимир Ильич Ленин в своей работе. Да, но мы же должны использовать это не как некое святое писание, которое нам спущено сверху, и на него мы должны там молиться или делать выдержки, этими выдержками друг с другом фехтовать, как там религиозные схоласты 12 века. Мы должны понимать, в чем состоит научная сила этой работы. Научная сила этой работы, безусловно, состоит в возможности делать прогнозы. И именно... Опираясь на соответствующее понимание процессов, Владимир Ильич выводил различные законы, избирал методы, вооружал пролетариат теоретически. И вот понимание этих моментов, оно позволяет нам провести некий эксперимент. То есть попробовать приложить те законы и те тенденции, которые были справедливы для времен, описываемых Владимиром Ильичом, на наш сегодняшний день. Это достаточно просто сделать. То есть мы можем посмотреть, как вот, эти вот, как вот эти вот тенденции империалистические, как они себя проявили, например, в области банковского и биржевого дела. И совершенно, допустим, ясно в конце 19-го, начало 20 века, что биржи отмирают. И это Владимир Ильич отметил в своей работе. То есть постоянно идет отмирание бирж. Является ли этот критерий спекулятивным? Да нет. Любой может проверить роль и вклад бирж в 19 начало 20 лет и в современном этапе. и увидеть что если для 19 века биржа конкретно отмирает то для и для 20 века значение ее теряется и об этом пишут там немецкий журнал банк об этом пишут соответствующие авторы на которых ссылается владимир ильич то сейчас мы видим как из года в год капитализация биржи подрастает как роль биржи, как инструмента возрастает, как биржевые новости у нас непосредственно приводят в движение все производственные механизмы. То есть тенденция какая-то прямо противоположная. Точно так же мы можем посмотреть, допустим, если взять раздел мира, то и принципы, тенденции, которые заложены в этом разделе, они естественным образом приводят к образованию мощных заградительных пошлин. И эти таможенные заграждения, эти разделения торговых сфер, оно нарастает и нарастает, и это явление характерно для начала 20 века. И если мы посмотрим сейчас, то мы увидим, что с 50-х, с 70-х годов тенденция идет обратно. То есть мы видим, как постепенно эти загради заградительные таможенные меры снижаются, как идет формирование всеобщего свободного рынка. Поэтому простое понимание вот этих двух моментов, оно нам позволит уже увидеть, что те тенденции, которые были заложены Владимиром Ильичем, вернее, не заложены, а раскрыты Владимиром Ильичом, они на сегодняшний день не позволяют нам объяснить происходящую картину. Ну, хотя бы вот в этих двух моментах. Вообще, можно, конечно, более подробно рассмотреть каждую тенденцию, для того, чтобы попытаться разобраться, в чем же там суть. Почему они теперь не дают нам объективной картины и не могут нам предсказ... предсказывать происходящие события. И этот вопрос нам нужно сделать. Нам нужно разбираться в том, что, собственно, происходит сегодня, как устроен капитализм, какой это этап, как, какие это производственные, как организовано производство. Спасибо, товарищи. Я закончу. Спасибо, Спасибо. Нина. Да, что я могу здесь добавить в данном случае? Ну, если мы будем касаться исключительно вопроса этапа капитализма, то мы должны прийти к одному очень интересному моменту. Во-первых, у... От очень многих можно услышать о том, что действительно капитализм изменился, он уже не такой, как был вчера. Но здесь есть очень одна большая подмена понятия. Именно конкретно она заключается в чем? Изменяется не конкретно капитализм. Капитализм остается одним и тем же. Это максимальная прибыль, максимально короткий срок, в какой бы период это ни было. А изменяется конкретно этап капитализма. То есть те условия, в которых работает капитализм и те условия, которые этот капитализм порождает. Будь то свободная конкуренция, Будь то перерасход ресурсов и чрезмерное производство, будь то монополии или наоборот свободная конкуренция уже на новом витке, будь то заградительные пошлины и разделение мира между ведущими империалистическими державами, или все торгуют везде. Все. Ясно. Ну что, товарищи, мы немножко с переуполнением плана намеченного пошли собственно я думаю позиции высказаны теперь можно переходить к дискуссии возможно у наших оппонентов есть какие-то возражения пожалуйста у вас у вашей стороны в общем случае в общем случае 20 минут Но я могу начать да? Ну, в принципе, если Роман не против, наверное, да. Ну, в порядке, как изначально шло, так не против. Какую мысль вообще хочется высказать? Не помню, произносили оппоненты или нет, но, по-моему, произносили. Они говорили, что нужно а, как бы, вести за собой да, рабочее движение, и для этого нужна передовая теория. Что можно сказать о передовой теории? Вот то, что сегодня появляются, скажем так, около научной теории и либеральный глобализм, которым руководствуется Союз коммунистов, как мне кажется, по тому анализу, который был сделан в статьях и так далее, это и есть, скажем так, то раздробление трудящегося. Движение да, движение пролетариата, которое мы наблюдаем сегодня в России. У нас есть новые коммунисты, которые предлагают э, раздать всем палаучу, персонифицировать общественный продукт, э, производство и так далее. У нас есть э, еще там, там деятели, которые там, не знаю, хотят реформизма и тоже называют, что это марксизм, ленинизм, как бы, и идите за нами. Есть там еще более вульгарные течения, там, которые не знаю, только видят рабочих заводов, рабочих физического труда и для них подстраивают свою теорию, под них коверкует марксизм. И все считают, что это только идет на благо, что это вот то самое, что требуется для коммунистического движения. Все говорят о развитии теории, что марксизм устарел, что нужно двигать теорию вперед, что без теории нам смерть. Но все забывают, я, по крайней мере, в документах, да, в записи, по-моему, экономической дискуссии встречал один раз, да, как Сталин говорил, почему нам без теории смерть. Это было выражение Сталина, когда он говорил, что наши люди марксизм и ленинизм не знают, что нужно учить марксизм, ленинизм и те наработки. Маркс сам говорил, что то, да, научный социализм стал наукой, которую теперь необходимо изучать, что относиться нужно как к науке. А здесь как бы, каждый, получается, человек, который решил развить марксизм-ленинизм, он выставляет собственную теорию. Причем выставляет собственную теорию, порой от марксизма-то не отталкиваясь, а просто от того, насколько он понял этот марксизм или нет. И поэтому, ну сколько было разбито разных, скажем так, теоретиков да, от марксизма, Союзом коммунистов, вот. то тем паче да, самому союзу коммунистов как бы внимательнее изучать тот самый марксизм-ленинизм. Если сейчас Дмитрий говорит там, о роли биржи, если он говорит о, о торговых пошлинах и так далее, мы можем сейчас зарыться да, в частности, посмотреть, восстанавливаются ли сейчас торговые пошлины. Ставит ли Америка какие-то преграды, например, для остальных стран, для поставки товаров в ее страну? Ставит ли обратно э, на те же вызванные пошлины там, Китай? Мы увидим, что да, так происходит. Раньше была либерализация, сейчас другие задачи капитализма. Он, теперь они там ограничиваются, вернее, воздвигают таможенные барьеры и пошлины. Но мы упускаем главное, мы упускаем основу, на чем зиждется о, тот или иной, да, как бы основа да, того этапа капитализма, который мы имеем. А единственная основа, как бы единственный камень преткновения, о котором говорил Ленин, что это монополии. То есть нам нужно посмотреть в корень, посмотреть на основу основ. И важнейшим, да, как Ленин писал в своей работе «Империализм», вот, что важнейшим это являются монополии, капиталистические монополии. Вот с этим нужно разбираться. Понятно. Дмитрий, Хотел ответить. Да, Нет очень ли? кратко. То есть первый момент о том, что из-за того, что много оппортунистов и много людей, которые что-то плохо делают, это не значит, что нельзя нам ничего делать. Это как бы аргумент совершенно неверный. То есть если до Ньютона было большое количество людей, которые неправильно истолковывали физику, это не значит, что нужно перестать заниматься экспериментальной деятельностью, пытаться исследовать процессы окружающей реальности. То есть это не совсем правильно. тут нужно Учитывать это все, безусловно, но сам, сам теоретическое развитие необходимо продолжать. Это что касается первой части высказывания, Что касается второй части высказывания по поводу заградительных пошлин и барьеров. То есть мы все-таки давайте посмотрим и увидим тенденцию. Безусловно, любая тенденция, она имеет пики, спады. Для, для этого достаточно посмотреть любой биржевой график. Вы просто откройте любой биржевой график и посмотреть, как идет котировка. И идет, растет она вверх, потом корректируется, потом снова растет вверх. Поэтому тот факт, что котировка за последние там, полгода прошла куда-то вниз, ни о чем не говорит. Нам нужно посмотреть в ее масштабе и сравнить тот уровень торговых, заградительных пошлин, который был у нас в середине 20 века, и какой он сейчас. Несмотря ни на какие там новые, новые таможенные там, войны между Китаем и Америкой, мы понимаем, что экономика в целом более либеральна, чем была. И получается у нас самое-то главное, что тенденция обратная. Да, какая-то сейчас идет коррекция небольшая, краткосрочная. Если эта коррекция окажется более сильной, чем было, то, конечно, да, нужно будет, исходя из этой новой реальности, что-то анализировать. Но смысл -то в том, что анализировать мы должны на основании реальности, на основании тех самых мелочей, той самой фактуры, в которую как бы, нам надо зарыться, хотим мы этого или не хотим. Пытаться в, на общих рассуждениях как бы, вот, о марксизме, ленинизме и необходимости сохранять теорию, вести к дискуссию это, конечно, интересно и полезно, но мы не разберемся на основании общих рассуждений марксизма, на, мы не разберемся в том мире, в котором мы живем. Вот, спасибо. Это я что имел возразить. Спасибо, э -э, Роман. Да, тоже скажу несколько моментов. Значит, ну, во-первых, то, что надо развивать теорию с этим, естественно, никто не спорит. Другое дело, что, к сожалению, у нас очень часто, как бы под видом творческого развития теории происходит ревизия теории в нехорошем смысле ревизия, да и уход от теории. Вот мне кажется, что здесь очень важно как бы, видеть разницу, да, развивать действительно вот, марксизм с учетом изменившихся каких-то моментов. Это одно дело, это, конечно, нужно делать, но только не нужно как бы, подменять марксизм в нечто новым. А у нас, к сожалению, как раз так и делают. Если там ту же КПРФ послушать, там тоже они все время говорят о творческом развитии, а посмотришь, там такое творческое развитие, что там просто от Маркса уже ничего и не осталось. Если говорить о цифрах, то действительно нужно, конечно, зарываться в цифры, я согласен. Ну и, кстати говоря, вот я читал статью как раз и вот «Либеральный глобализм» и вот критику, собственно, либерального глобализма, которую вот Кирилл как раз написал ряд статей в соавторстве там с еще одним товарищем, значит, и, по-моему, там, в общем, неплохо данные разные цифры и, в общем, проанализировано и доказано, что, в общем-то, у нас империализм. И если мы посмотрим, вот действительно по каждому э, пункту, ну вот э, первый пункт да, монополии. Ну, конечно, можно там говорить, что у нас якобы монополии нет, потому что никто, понимая монополии как исключительное право на что-то, и вот якобы у нас, вот если посмотреть крупные компании, там вот они не принадлежат отдельному капиталисту, а принадлежат коллективу капиталистов. Да? И из этого можно делать вывод, что раз у них там у каждого из капиталистов там по 10-15% акций, то якобы это не империализм. Но на самом деле, если там того же Ленина... Почитать, он везде пишет, что монополизм это не просто, когда один капиталист лично владеет там, и обладает каким-то правом, а это прежде всего контроль над рынком. И монополии капиталистические при империализме это главным образом союз капиталистов. Это в том числе и сговор капиталистов. Если, например, в моем районе открыто вот несколько магазинов там, допустим, Дикси, пятерочка, там, ну и вот два магазина, да, они могут спокойно разделить между собой рынок. Там, даже хорошо, если там еще будет какой-нибудь магазин, там магнит, к примеру. Но если их вроде трое, да, вроде конкуренции, но если они между собой договорятся, что на какие-то продукты они цены не поднимают, на какие-то продукты значит, такие цены устанавливают, то они, по сути дела, рынок разделили, конкуренции здесь уже нет. То есть это все равно монополия, потому что контроль над рынком осуществляется. Да, вот дальше возьмем слияние банковского и промышленного капитала. Тоже это сплошь и рядом. Ну возьмем там любой там тот же самый Газпром, при нем есть Газпромбанк. Любая там любой банк крупный, он часто владеет какими-либо значит промышленными предприятиями, и наоборот там какие-то промышленные там или допустим, ну те же сырьевые э -э, значит капиталисты владеют банками, С у них часто открываются собственные банки. То есть это тоже имеется вывоз капитала. Опять же, мы тоже наблюдаем, что, например, вот в страны Юго-Восточной Азии, весь, вся промышленность, по сути дела, западных стран вывезена туда, потому что там более дешевая рабочая сила. И, в общем, это все происходит. Ну и говоря уже о разделе мира между капиталистами, вот тоже... Ведь мы, допустим, если вот будем смотреть там то, что сейчас происходит в той же Сирии, да, это же по большому счету борьба, опять же, это выражено как политическая борьба, но на самом деле это борьба между крупными компаниями, да, там э, очень заинтересованы и, значит, российские корпорации, значит и дележ ресурсов ну вот та же самая история с чувака вагнера которую разбомбили что это было да это шли соответственно захватывать завод нефтяной то есть вот идет пожалуйста вам борьба между различными империалистами которая выражается соответственно уже в таких в локальных конфликтах политических поэтому как бы качественно империализм никуда не делся и противоречия империализма, они тоже никуда не делись. Когда вот тоже было сказано, что свободный рынок у нас, вроде бы как, да все торгуют везде, вот эти заградительные пошлины, ну, во-первых, про пошлины вот здесь уже Кирилл говорил, что в общем все не так однозначно, да, пошлины они то снимаются, то вводятся, то есть это тоже такой момент борьбы тут присутствует, но даже свободный рынок опять же нужно понимать, что это идеологема, которая используется теми же самыми крупными корпорациями для того, чтобы э, захватывать рынки национальные. Ведь вот ну, те же самые вот эти международные организации, ВТО там, там, и прочие вот, экономические, они же прежде всего кому выгодны? Они выгодны как раз вот наиболее крупным корпорациям, опять же империализму, то есть опять же здесь монополия как контроль над рынком никуда не девается. Вот, поэтому э, мне кажется, что вот эти, когда мы посмотрим на качественные именно э, признаки, да, то они никуда не делись, и империализм сохраняется. А если мы начинаем так или иначе пытаться какое-то новое слово придумать, да, или говорим там о глобализме, или там о либеральном глобализме, или еще там о чем-то, то мы э, тем самым, ну, как бы э, затушевываем сущность э, сегодняшнего э, в общем, сегодняшний этап капитализма. И, соответственно, это может отразиться негативно и на политической практике. Ну, приведу пример, что, допустим, если мы говорим о либеральном глобализме, что есть вот одна только сверхдержава США, такой спрут, да, остальные все, в общем, это... Вроде как не империалисты и вообще не, непонятно, да, жертвы, да, таким образом можно, в общем-то, прийти к выводу, что э, если, допустим, российская буржуазия где-то э, соперничать пытается с США или что-то там огрызаться каким-то образом, то можно ее поддержать, то есть, понимаете, тут уже как бы дорожка идет в такой, ну, что ли, реформизм в поддержку своего буржуя и так далее поэтому лучше честно говорить что империализм и в общем опять же если мы пройдемся по каждому признаку то мы увидим что никуда эти признаки на самом деле не делись вот поэтому как бы менять название и придумывать что-то новое в этом плане смысла на мой взгляд нету. ну вот спасибо я думаю что у страны Союза Коммунистов сейчас они озвучат признаки. Вот. Да, пожалуйста, Дмитрий просил слова. У страны Союза Коммунистов 17 минут. Да, я самое главное это хотел. Вот Роман, видимо, так и не услышал по поводу тенденций. Наша задача, как марксистов, изучать тенденции. И на основании этих тенденций делать какие-то выводы, делать какие-то прогнозы. Ну, если мы считаем марксизм научным методом, да, то как бы действовать мы должны в этих рамках. Соответственно, вот у нас есть тенденция, которую почему-то все спикеры проигнорировали, насчет падения роли биржи и возрастания роли биржи. Я напоминаю, это работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», раздел, посвященный банке. Раздел, посвященный банке, там буквально несколько абзацев. Владимир Ильич подробно описывает, что биржа теряет свою роль. Но мы же видим сегодня, что она нарастает, что роль биржи из года в год нарастает. Видимо, это совершенно четко. Но если мы посмотрим, вот статистика биржевая у меня если я потом приложу ее за 13 лет, вот по той же Бразилии мы видим, что вот у нее в 2003 году капитализация составляла биржевая 226 миллиардов долларов, а на следующий год 186. И вроде бы как на основании этого локального отрезка мы должны были сделать вывод, что ну как же. Падает, падает, вы видите, как при империализме она падала, так и сейчас бирша падает. Но если мы посмотрим за 10 лет, то мы увидим, что с 217 она увеличилась до 1229, капитализация биржи. То есть она нарастает. Точно, точно, точно такой же процесс происходит с заградительными пошлинами. Что да, если мы посмотрим там в тенденции последних двух лет, что там Трамп обещает, и тем более, что он делает, то да, какая-то коррекция чего-то есть. Но если мы посмотрим на процесс, как для того, чтобы оценить его глобально, то есть какие тенденции в мире есть, то мы увидим всю ту же тенденцию, что из года в год, из, из, одно, из одного десятилетия в другое десятилетие, барьеры различные, они падают. Вот. Это что касается... А, но эти тенденции товарищи почему-то не хотят комментировать. Второй момент. По поводу, собственно монополий, их роли и так далее. Ведь смысл монополии не в том, что это какая-то монополия, какое-то хитрое слово, которым мы придумали что-то называть. Смысл в том, что Владимир Ильич Ленин отметил концентрацию производства. И когда он говорил о концентрации производства, он был абсолютно прав. И смысл в том, что производство в его время концентрировалось одновременно. Централиз... Происходило структурное объединение различных собственников в союзы капиталистов. Все правильно. Они действовали, то есть ранее капитал был разобщен, а теперь он объединялся. Помимо этого, в рамках первого процесса происходила централизация капитала, когда выстраивалось четкое ядро, которое контролирует, и выстраивались подчиненные структуры, которые этому ядру подчиняются. У Владимира Ильича это точно. Помимо этого, одновременно с объединением и централизацией происходило, Географическое объединение, то есть создавались мощные промышленные производственные центры на территории Европы, на территории Соединенных Штатов Америки. И все эти три процесса происходили одновременно, и поэтому Владимир Ильич обозначил их одним словом концентрация. Но если мы посмотрим на сегодняшний этап, то мы увидим, что какие-то процессы, как, допустим, объединение, выкуп, скупка мелких, мелких собственников более крупных, они действительно происходят. И сегодня крупный, крупный бизнес поглощает мелкий бизнес. Это никуда не делать. Но если мы посмотрим на процесс вот этого структурного объединения, то мы увидим, что централизацию финансовых активов заменила диверсификация. И сегодня инвесторы обладают, они не владеют как круп или какая-нибудь другая, или как другая крупная, крупный клан, но их тех же. Они не владеют крупными активами, вот так, напрямую. Они имеют инвесторский пакет, которые диверсифицированы, и в котором есть акции огромного количества различных транснациональных корпораций. Мы увидим, что нет этого географического объединения, что вывоз капитала, что вывоз капитала теперь принимает какой-то совершенно другой характер. И если в XIX веке, извините меня, вывозилась мануфактура, готовый продукт в развитые страны, то сейчас... Явление обратное. Сейчас вывозится производство из западных стран, стран, а капитал, напротив, ввозится. Ну, то есть, по каждому из этих пунктов мы можем предметно подискутировать, но самое-то главное в чем? Самое-то главное в том, что мы не видим возможности объяснить те процессы, которые сегодня происходят, с помощью тех методов, которые предложены Владимиром Ильичем Лениным. Спасибо. А, да. Да, можно сказать? Да, пожалуйста, Роман. У вашей стороны 9 минут. Ну да, я хотел значит, сказать: вот по поводу концентрации. Мне кажется, что вот, ну, это кстати, и в статье о глобальном ой, о либеральном глобализме тоже. Как бы проскакивал. Мне кажется, что речь идет все-таки ну, не совсем правильно понимается сама концентрация, потому что речь-то идет не о том, что все в одном месте. Да, вот у Ленина есть еще в ранней работе: что такое друзья народа, да. Такая вот интересная цитата, я ее позволю себе зачитать, что об труда капиталистическим производством состоит не в том, что люди работают в одном помещении, а в том, что концентрация капиталов сопровождается специализацией общественного труда, уменьшением числа капиталистов в каждой данной отрасли промышленности, ну и так далее. То есть тут речь идет о чем? О концентрации, о том, что взаимосвязь производственных процессов нарастает, а то, что они могут быть разбросаны по миру, да ради бога, то есть если там, допустим, какие-нибудь немецкие, английские компании производят что-то в Китае, да, и причем они какую-то часть производства могут осуществлять в Китае, какую-то часть там еще в какой-то стране, да, да, от этого никуда не девается вот эта самая концентрация производства. И по поводу того, что сегодня не владеют крупными активами, но, собственно говоря, как я уже говорил, да, империализм с самого начала это был прежде всего сговор разных капиталистов, ну даже не сговор, сказал, союзы разных капиталистов, то есть это еще и при Ленине было, и вот тоже я одну цитату Ленина, как раз вот из работы «Империализм как высшая стадия капитализма» приведут То есть тут вот он пишет, что на самом деле опыт показывает, что достаточно владеть 40% акций, вот, а когда-нибудь может хватить и 1% в дальнейшем. Но это вот уже, соответственно, то есть уже Ленин, отмечал вот эту тенденцию, что достаточно, ну, не обязательно владеть, скажем, 80 там, процентами акций или там еще там, чуть ли не 100 процентами, можно и 40 процентами владеть. И сегодня, в общем, если капиталисты, они между собой договорились, и каждый там владеет, допустим, 10 процентов акций, ну, никуда не девается от этого вот та самая концентрация и монополизация, поэтому вот в этом плане здесь тоже как бы я, я не вижу, что здесь принципиально нового могло измениться, если уже даже Ленин как бы отмечал вот эту тенденцию, да, потому что мы знаем, что есть там и дочерние компании, да, и ä, понятное дело, что разные компании, они друг в друга перетекают, и там, если разбираться, то очень часто вот идет пересечение, что один владеет собственностью, каким-то процентом там, в одной компании, там, соответственно, выкупает часть другой, ну и так далее, то есть это все переплетено, ну так это, в общем-то, уже и при Ленине тоже начиналось, сейчас просто эти процессы, они, скажем так, усилились, но качественно-то никуда это не делось. И более того, это ничуть не подрывает монополистический характер капитализма современного. Это ничуть не подрывает вот ту самую концентрацию производства. Да? Поэтому вот ну, некоторые возражения, что ли, на этот счет. Я могу продолжить, да? Сейчас Дмитрий ответит, он просил слова... Пусть Кирилл выскажется, а то думаю так будет. А уступишь, да, Кирилл? Да, да. А, пожалуйста, Кирилл. Да, ну, опять, если говорить о долгосрочных тенденциях, да, и о той статье, которая называется «Либеральный глобализм» или «Глобальный дилетантизм», да, которая написана общими усилиями беспартийных коммунистов, вот, с критикой теории либерального глобализма, так вот в этой тенденции приведены цифры за последней, в шестой части, за, по-моему, 50 или 60 лет, то есть с 1955 года по сегодняшнее время. Там выбраны те компании, да, которые сейчас остались живы, которые сейчас крупнейшие компании. То есть они были крупными в 1955 году, а сегодня они крупнейшие компании. То есть вся их история – это история возрастания их капитала возрастания, не знаю, численности трудящихся, возрастания, э, увеличение там количества поглощений и так далее. То есть там, э, из того, там, с первой тридцатки, с первой тридцатки компаний 1955 -го года, благодаря тому, что постоянно компании концентрировали, капитал укрупнялись, они остались, э, скажем так, и сегодня крупнейшими компаниями. То есть если компания начиная что-то там расконцентрировать, что само по себе ну, чуждо капиталистам, вот, то эта компания, она теряет и долю на рынке, и капитал, и силу свою, да? мы понимаем под силой и количество капитала. Таким образом компания рассыпается и поглощается другими игроками. Это что касается длинных тенденций. Вы подробнее можно в главе посмотреть, в шестой этой статье. А дальше. Мы, опять в теории либерального глобализма, да, о, тем, о новых, там, скажем так, методах борьбы, говорится э, в окончании обчислении производства. То есть производство перестало носить общественный характер. А теперь борьба не может быть такой, как при империализме. Но, как заметил Роман, да, обчисление производства да, происходит через разделение труда. Чем глубже разделение труда, тем сильнее обчисления производства. То есть, если раньше человек делал все самостоятельно, он шил себе рубаху, делал себе сапоги и сам пахал на поле, да, растил хлеб и сам его кушал, вот, то сегодня каждый занимается в своей отрасли мелкой. Каждый занимается, не мелкой имею в виду, а своим маленьким делом да, каким-то. То есть, обобществление выросло... В огромных количествах, да, даже со времен Ленина появились новые отрасли производства, тех, о которых Ленин даже и не думал. И все это, да, то есть, опять же, я пример привожу из глав, потому что они очень яркие. То есть, есть такая книга Пашева, да, Почему Россия не Америка. В ней приводится пример, как из Туниса везут бокситы алюминиевые, везут их в Россию. Для того, чтобы здесь переплавить в алюминий, как бы алюминий продать где-то там за рубежом. И делается это как бы не по злому умыслу там, капиталистов и так далее. То есть делается это ради прибыли. И при этом как бы обобщиствляются различные да, страны, различные профессии, труд, вернее, различных да, странах, различных профессий. То есть здесь принимают участие и те шахтеры, которые добывают эти бокситы, и те моряки, которые перевозят э, эти бокситы это, в российские порты. Опять же, российские уже грузчики, российские металлурги, потом это все опять на транспорт, как говорится, вывозится в другие страны, и там уже продается. Мы видим огромное обочисление труда, которое отрицает теорию либерального глобализма. И опять же, если как бы в чем заключается расконцентрация, если Дмитрий сам говорит, что капитализация биржи увеличивается год от года, идет концентрация. О каких вообще вопросах можно говорить? То есть люди, получается, да, ну, у нас с оппонентами, они говорят то же самое, те же самые факты, что и мы, только интерпретируют их по-другому. Не по-ленински, а по-своему. Вот здесь, наверное, корень, скажем так, разногласий. Нужно еще раз повнимательнее прочитать Ленина, о чем говорил Ленин. О той роли биржи, да, которая там она, у него уменьшается. Да? Но Ленин же опять говорит о биржа как о регуляторе, биржи, которая, скажем так, восстанавливает... Гирилл, я прощу, прошу прощения, у вас время вышло. Давайте я каждой стране еще по 5 минут добавлю. Вот Пожалуйста. У вас 5 минут у вашей страны и, соответственно, плюсом пойдет к Союзу Коммунисту. Да. Но и опять же, говоря о бирже, мы уходим в частности. Огромные банки, в том числе международные институты, да, МВФ, Международный банк развития, реструктуризации развития, азиатские банки, я не знаю, банки БРИКС и так далее. То есть уровень концентрации дошел до того, что государство скидывается с капиталами для того, чтобы управлять скажем, так, денежными потоками и так далее и тому подобное. Это, в общем, такие, не знаю что. Не знаю, это уже трудно додуматься до какой концентрации. Опять, те статьи, которые собирал или приводят в пример в защиту теории либерального глобализма Союз коммунистов, ну, скажем, написаны там трехлетней давности, там, четырехлетней давности, с теми цифрами, которые мне известны, по крайней мере, за последнее время, я новых статей с большим количеством статистических данных не видел. И все эти цифры, рассмотренные Союзом коммунистов, они рассмотрены в статике. Приводится Бергшир Хэтвей приводятся там Toyota Motors там статики если опять же рассматривать как опять Дмитрий предлагает нужно посмотреть в динамике и мы видим что тех тенденций которые описаны в либеральном глобализме в теории их нет если вам говорят что нужно рассматривать тенденции ну да ну если нечего рассматривать то зачем как бы я не знаю, строить эти фантастические замки тогда и тому подобное у меня все спасибо Дмитрий, пожалуйста, вы 17 минут у союза а, Я просто уже даже не знаю, то есть я хотел задать вопрос, но, видимо, так и не получится, потому что оппонент все оппоненты все собственное время выговорили, а зрители То есть мысль в чем? Я очень долго пытался объяснить товарищам, что основная беда в том, что не в том, что кто-то против империализма Ленина или в том, что Ленин был не про... Прав... Они Основная задача нам понять, что происходит. При этом, в принципе, нам особо не важно, кто нам это объяснит. Хоть трижды это будет буржуазный какой-нибудь деятель, Ленин не стыдился их читать, не считал для себя неправильным их цитировать и зазорным как-то понимать. Поэтому основной момент нам понять, что происходит. Именно для этого я вот, собственно, прыгал вокруг вот этих двух тенденций. Потому что вот оппоненты использовали разные понятия использовали разные термины вот но для того чтобы понять смысл этих терминов нам нужно понять суть да то есть можно использовать разную терминологическую систему так вот мы имеем два процесса объективных ничего независимых легко проверяем первое это снижение заградительных пошлин которые происходит в долгосрочной перспективе то есть в перспективе 20 30 и более лет то есть вот если мы посмотрим в перспективе, там последние 50 лет мы увидим что да. Количество заградительных пошлин, заградительных мер разными государствами в торговле, оно снижается. Для капитала все более и более стираются границы. Было такое, была такая тенденция в начале 20 века? Да нет. В начале 20 века тенденция была прямо противоположна. Выстраивались четкие границы между различными заинтересантами. То есть как бы, можно было бы это списать, что у нас здесь дескать, есть одна какая-то монополия, которая все под себя уже подмяла, и тогда, значит, вот они никаких противоречий. Нет. Но оппоненты тоже сами упоминают о том, что есть какие-то конфликты там, в Сирии, когда какие-то корпорации. То есть почему-то какие-то противоречия в интересах есть, а заградительных мер нет. Было такое в начале 20 века, да нет, не было. Но это то же самое в плане биржи. Тенденция следующая. Но как бы, если мы не понимаем вот этих базовых вещей, то есть мы не понимаем, что в принципе наше, наше теоретическое вооружение не позволяет нам разобраться в ситуации, то совершенно верно, никакой новой теории изобретать не надо. То есть если же мы смотрим на это и видим, что происходит вокруг нас, видим, например, что наличие у разных вкладчиков, у, вернее у разных крупных инвесторов, именно большого пакета совершенно разносторонних, акций совершенно разных компаний. И более того, широчайшая практика распространения такого явления, она приводит к тому, что между различными монополиями или транснациональными корпорациями, любыми, любыми другими а, хозяйствующими, так сказать, субъектами капиталистических отношений, между ними тех, тех антагонистических противоречий уже нет. Не имея соответствующих антагонистических противоречий, то есть, понятное дело, что мы говорим о тенденции, мы не говорим о том, что на сегодня процесс закончился, и все те процессы, которые имеют место, они дошли до, своего финальной, до своей финальной стадии. Нет, конечно. Мы понимаем, что во многом сохраняются более архаичные формы, что есть у нас и капитализм свободной конкуренции, есть, извините, и пережитки феодализма, есть даже где-то рабовладельческие пережитки, есть пережитки первобытно-общинного строя. Но... Вот мы понимаем, что нету, нету объяснений этого процесса в ленинской концепции. Но если мы посмотрим эти признаки и посмотрим внимательно на ту же концентрацию, о том, что концентрация это одновременно и структурная концентрация была, и концентрация географическая была, было, было создание мощных производственных центров на территории, Империалистических государств. А сейчас мы этого не увидим. Посмотрим на слияние банковского и промышленного капитала с образованием финансового капитала. Так вот, вновь мы должны обратиться и посмотреть, что сейчас что-то другое происходит. Сейчас происходит с помощью каких-то биржевых инструментов, возникает какой-то глобальный суперкапиталист мировая биржа, которая растет, которая получает, которая начинает работать как-то по-другому. Мы посмотрим на вывоз капитала в начале. 20 века и увидим что в начале 20 века капитал вывозили путем экспорта своей товарной продукции а сейчас завозят производство а капитал все равно вывозят мы посмотрим на раздел территории жесткие таможенные таможенные пошлины и увидим что сегодня этого нет но самое главное что нужно начать разбираться в этом вопросе копать глубоко вот это то что я имел дополнить нина хотела тоже дополнить Ясно. спасибо спасибо дмитрий ну тут сейчас роман просил слова три минуты роман у вас угу. общего времени ну здесь мне кажется вот товарищи из союза коммунистов они несколько как бы за формальными некоторыми моментами не видят что ли сути, то есть вот то же самое с колониализмом вот в этой статье либеральный глобализм там написано что вот раньше были колонии метрополии а сейчас нет колоний, да но опять же, какая разница? Колонии нет, а эксплуатация с империалистическими странами стран периферии все равно никуда не делать, просто в другой форме. Да, вот же, точно так же и здесь. Там были заградительные меры, а сейчас их стало меньше. да. Но с другой стороны, а зачем сейчас заградительные меры, если вот эту свободную конкуренцию используют в своих интересах крупные корпорации, которые приходят, уничтожают местное производство и, в общем-то, сами извлекают максимальную прибыль то есть они и так монополисты а когда у них между собой какие-то разборки то вот мы видим сейчас торговую войну ту же самую сша и евросоюза то есть как бы здесь тоже ничего я не вижу отрицание вот этой самой монополии ну и то же самое вот концентрация производства вот у меня просто вопрос интересно какая разница Значит, строят крупные гигантские заводы промышленные в странах империалистических, или эти империалистические страны, те же самые заводы, строят там какого-нибудь Китая, там, в Индии, где рабочая сила дешевле. Ну, что от этого качественно меняется? Что империализм перестает быть империализмом? Вывоз капитала перестает быть вывозом капитала? Концентрация, что ли, куда-то девается? Ну, просто раньше они строили на одной территории, сейчас они вывозят там, где более дешевая рабочая сила. Ну, как это подрывает, собственно, суть империализма? Вот хотелось бы услышать. Да, пожалуйста, это очень просто. Если у нас рабочие непосредственно находятся на территории государства, которое его эксплуатирует, то они же непосредственно тесно связаны с вооруженными силами, они же тесно связаны с государственным аппаратом, они напрямую находятся на территории этого государства. Таким образом, на территории этого государства они могут совершить революцию. Более того, их достаточно много, этих рабочих, и они могут представить, представить собой силу. Вот. Если эти рабочие находятся на территории другого государства, то если они попытаются создать революцию в своем государстве, их можно подавить военным путем, агрессивно нападая на то государство, где они находятся. Поэтому, да, это очень большая разница. У меня уточняющий вопрос. С этим-то я не спорю. А в чем здесь подрыв империализма-то идет? То есть, грубо говоря, почему, если заводы там строят в Китае и в Индии, то мы уже имеем дело не с империализмом. То есть экономическая эта сумма да. остается. Товарищи, товарищи, это Роман, у вас время вышло. А. Уточняющий вопрос, уточняющий ответ как, кратко, Дмитрий. Да. Разница огромная, разница в тактике той самой. Какая тактика для коммунистов приведет к победе? Вот что самое главное. А поним, понимая это, мы видим, что разный прогноз, разные результаты, раз, разные, по факту, по факту раз, разный успех у коммунистов. Спасибо. Ясно. Нина. Да, спасибо. Все почему-то забывают об одном очень интересном моменте, именно конкретно об определениях, которыми мы пользуемся. Все их почему-то проигнорировали. Начнем с определения монополии. Как правило, сказал Роман, монополия – это контроль рынка в первую очередь. А что подразумевает под собой контроль рынка? Это не просто участие на этом рынке, а непосредственно использование этого рынка как единственного, подчеркиваю, единственного возможного продавца. Поскольку если есть уже два продавца, между ними возникает конкуренция, нет никакой монополии. Точно тот же ваш пример по поводу э, «пятерочки», по поводу «магнита». Когда вы говорите, что это монополии, которые поделили между собой рынок, где? Самый главный вопрос – где они поделили между собой рынок? К примеру, у нас «пятерочка» торгует исключительно в Москве, а э, там «магнит» торгует исключительно в Краснодаре? Нет, они торгуют везде. Вы можете выйти на улицу, посмотреть на одном и том же магазине, буквально там в одном и том же квартале могут быть одни и те же магазины. То есть, как минимум, мы не встречаем уже непосредственно самого понятия монополии, поскольку здесь, в данном конкретном примере, нету того, кто контролирует рынок, нету того, кто может выселять конкурентов, нету того, кто диктует цены, нету того, кто непосредственно влияет на то, зайдет кто-то на этот рынок или не зайдет. Это первое. Второй момент, который точно так же упускается. Понятие монополии может быть собрано как таковой, или сама монополия может существовать только на какой-то отдельной территории. То есть для формирования монополии нужна непосредственно территория, которую эта монополия будет контролировать. Я уже в своей статье писала по поводу того, что если мы рассматриваем монополию в отрыве от этого понятия, то тогда нет необходимости вообще в понятии монополия как таковой. Поскольку мы имеем э, тогда э, необъятную территорию, а извините, у нас земля закончилась уже. И если на момент империализма, когда Ленин писал непосредственно о тех монополиях, когда были, мы можем их четко перечислить. К примеру, это тот же самый «Стандарт Ойл, трастовая корпорация. Это был те, те же самые «Бранобель». В России это были те же самые медь, сплав, сахар и так далее и тому подобное. Монополии назывались непосредственно по своему названию что они из себя представляли. Сейчас мы можем где-то это увидеть, я не спорю, что есть монополии. У нас есть в России, к примеру, «Газпром», у нас есть, к примеру, там, «Центробанк», который монополией в данном случае не является. Однако же, что мы видим в данный момент? В данный момент мы видим, что, как писал Денин в своей работе, вырастая свободной конкуренции, монополии не устраняют ее, существуют над ней и рядом с ней, порождая тем самым ряд особенно острых и крутых противоречий, трений и конфликтов. В наше время мы видим ту же самую ситуацию, только наоборот когда уже непосредственно монополии являются стоят рядом, но под свободной конкуренцией. И транснациональные корпорации как раз-таки эту свободную конкуренцию показывают. Мы это можем увидеть на примере «Пятерочки», на примере «Ашана», на примере кучи разнообразнейших сетевых магазинов, которые представлены. Если у нас в России это наши российские сети, плюс еще иностранные в какой-то стране, свои сети плюс иностранные, в какой-то стране еще свои сети плюс иностранные. Точно так же, если мы представляем монополию как исключительно союз очень крупных компаний или вообще просто крупную компанию, ну, снова же, а где тогда контроль рынка? Если мы говорим про контроль рынка, мы должны четко давать себе отчет, что эта компания диктует всем остальным другим компаниям, что вы здесь не торгуете, здесь торгуем мы. Как это было, к примеру, со Standard Oil и Бронобель, которые между собой поделили рынок непосредственно. Мы это можем увидеть, к примеру, на примере э, такого явления, как э, Донецкий уголь. Конец 19-го, начало 20 века. Когда они полностью контролировали производство, сбыт, продажу, э, в какие регионы, по какой цене. И кроме них никто не мог диктовать цены. И самое интересное, они нигде больше не могли купить, поскольку рынок был закрыт. Были границы четкие, определяющие, что эти торгуют здесь, эти торгуют здесь. Сунете сюда, мы вас убьем. Сейчас вы можете себе представить, к примеру, какую-нибудь компанию, которая, ну, скажем так, международного формата или транснациональная корпорация, которая запретят где-либо торговать. Вот мы можем взять те же самые примеры из статьи Кирилла, которые он предлагал. Взять Microsoft, взять Apple и посмотреть их в качестве монополий. Я не спорю, что Microsoft в качестве операционных систем является лидером отрасли, Но она не является монополистом. Почему? Она не диктует цены на, э, вну, внутри отрасли, она не диктует цены на другие операционные системы, поскольку у нас есть свободные операционные системы, которые вы можете установить в любой другой момент. А мы можем представить, к примеру, на примере, не знаю, какого-нибудь там Самсунга того же самого. Почему у нас Samsung не монополия, а Apple, к примеру, монополия? Все торгуют везде. Мы можем посмотреть, как телефоны Samsung продаются и в США, и в Африке, и там где угодно. В Латинской Америке, у нас в России, телефоны Apple продаются, у нас в России, в США, в Венесуэле, Никарагуа, где угодно они продаются. Можем посмотреть на автомобили, Renault, Peugeot, Fiat и так далее и тому подобное. И всех э, таких примеров можно перечислять в массу. Но если мы посмотрим на начало 20 века, то на начало 20 века мы такого разнообразие не увидим, его там нет поскольку границы очень четко закрыты, и никого из конкурентов в эти границы не пускают. Поддержка исключительно своего родного, так сказать, капиталиста. И свой родной капиталист непосредственно держался за свое производство и за свою страну, поскольку в противном случае нет понятия империи как территории, нет понятия территории метрополии и колонии, поскольку необходимо было грабить. Когда вы говорите о том, что у нас сейчас изменился... Капитализм в том плане, что, ну да, вот раньше были какие-то колонии, а сейчас вот их нету. Ну да, сейчас их действительно нету. А что из этого изменилось? А изменилось из этого очень многое. Во-первых, колонии получили свое собственное управление, внутри этих колоний организовали свои собственные фирмы, свои собственные отрасли свои собственные банки. Мы можем увидеть, что эти самые колонии бывшие, со, своими, со своей собственной отраслью выходят точно так же на мировой рынок, и, к примеру, индийская фармацевтика продается по всему миру. Мы можем увидеть, к примеру, о том, что индийские ткани, непосредственно индийские, не принадлежащие каким-то английским компаниям, не принадлежащие американским компаниям, продаются точно так же по всему миру. Если мы посмотрим на какой-либо другой пример, ну, не знаю, давайте возьмем... Э там слияние банковского и промышленного капитала. Если бы это было так, то, к примеру, Сименцу в 2009 году не было бы необходимости создавать внутри себя финансовую структуру, которая бы финансовые потоки внутри сети и тем покупателям, которые готовы купить у нее товар, но не имея денег, не давали бы кредитные займы. Так что, когда вы говорите о том, что у нас сейчас есть империализм, вы просто-напросто не владеете терминологией тоже, которая которой владел Владимир Ильич. Спасибо. Спасибо, товарищи, я, я уточню, у, значит, у оппонирующей страны, на самом деле, еще полторы минуты есть, и у страны Союза Коммунистов две минуты. Пожалуйста, опони... Дима, ты хотел, ты хотел сейчас добавить, или, может быть, дадим слово как, как, Пусть оппонент. Да, Давайте, товарищи, это оппонирующая страна, кто из вас? Ну, Надо... давайте, я попробую. Полторы минуты, Кирилл. Рам, ты не против? Ну, давай. Ну, у меня был там один. Ну, ладно, если что, я добавлю буквально быстро. Mm -hmm. Давай. Ну, хорошо. Но, опять же, если мы откроем империализм Ленина и почитаем повнимательнее с карандашом в руках, то мы увидим, что были как заградительные пошлины, так и не было заградительных пошлин. Например, в Германии заградительные пошлины были, а в Англии не было. Но Ленин по этому поводу говорит, что рост монополии не влияет. если ли... Заградительные пошлины или нет. Вернее, в одном случае она идет быстрее, а в другом нет. Что говорить о, о, как это называется, о существовании монополии под свободной конкуренцией? А чем это добилось? Как она ушла под свободную конкуренцию? Фирмы стали меньше? Капитал не... они... Что, что стало? Если они становятся крупнее, как, какая свободная конкуренция может появиться? Монополия это отношения, понимаете? То есть монополия противоположна свободной конкуренции. Это отношение на рынке, между субъектами рынка. Когда огромная компания, господствует. Там может быть миллион ну, это, маленьких компаний, да, но они получают щедушные прибыли, разоряются также миллионы. Огромная корпорация, она движется вперед, у нее свой путь. Вот для ледокола может быть пример как ледокол. Да? И причем, когда эти ледоколы сталкиваются вернее, сталкиваются, да, с друг с другом, то им проще не бить друг друга в лоб, а договориться. И поэтому они держат монопольные цены. То есть они повышают цены до такого уровня, что остальные как бы не могут эти цены не получить, так как у них нет ни капиталов, ни возможности для этого. Поэтому, когда мы говорим, что монополия стоит под свободной конкуренцией, это, ну, скажем так, перевирать марксизм ленинизм, я не, знаю, не понимать, что происходит вообще в мире. Ром, пожалуйста. Спасибо. Да, хотел... Время коротенько, время выбрано. Да, вот буквально полминуты. Мне кажется, Кажется, что товарищи из ледокола, опять же, понимают раздел мира и монополии слишком, ну, скажем так, видят формальную сторону. То есть поделили рынок, то есть обязательно надо, чтобы вот на этой улице была одна пятерочка, на той улице был один магнит. Да нет же, они делят рынок в том смысле, что только они присутствуют. А если, например, открывается, я в своем районе неоднократно такое наблюдал, какой-нибудь небольшой магазинчик, он быстро очень э, прогорает. Да, а вот эти вот крупные, они и делят, держат рынок здесь, это один момент. Второй момент насчет территории, ну, тут не соответствует действительности, что раньше якобы вот все были только вот заградительные пошлины и были, не перетекали капиталы из одних стран в другие. Ну, пожалуйста, Российская империя, тот же Ленин цифры приводил, она была, по сути дела, скуплена англо-французским капиталом. Вот, пожалуйста, пример, то есть проникал капитал в другие страны и везде, и, в общем, такого э, жесткого территориального вот, деления, как пытаются значит, изобразить его, и тогда не было, и сейчас не было. Речь-то идет вот именно о том, что э, монополии э, обладают, э, они разрастаются, вот о чем тут было сказано, да? и э, вот, кстати, еще все торгуют э, везде, было сказано, ну, все, а кто все? Крупные монополисты. И они уже между собой вступают в различные сговоры, там где-то договариваются, где-то как, и значит, уже торгуют. Но это есть не что иное, как один из признаков империализма. Поэтому вот, собственно, что хотел добавить. Ясно, спасибо. Перебрали на две минуты, поэтому я вынужден две минуты добавить Союз коммунистов. Четыре минуты. Дмитрий, пожалуйста. И я попробую очень коротко. То есть товарищи описывают, что монополия – это такой крупный корабль, который может где-то плавать, и за счет этого не все хорошо. Смысл монополии в том, что, имея возможность контролировать рынок, он может навязать такую цену, за которую покупатель вынужден будет купить товар именно у него. И именно в этом заключается смысл монополизации рынка. Именно возможность получения монополистических сверхприбылей, когда, конкурен... когда невозможно купить товар у конкурента по более дешевой цене, именно приводит такому явлению как монополизм. Поэтому сам факт, то что если человек, если корпорация захватила какой-то крупный участок и на нем торгует, это не означает, что она монополия. Монополия на становится только в тот момент, когда она использует свое положение для того, чтобы получать сверхприбыль. Это пункт первый. Поэтому, что касается того, что есть у нас раздел мира и что его тогда не было, ну давайте посмотрим в Российскую империю там возились капиталы или не возились. Но ну, давайте посмотрим, как был устроен мир. Посмотрим примерно, как, происходил, как происходила капитализация, и нам все станет понятно. Но основной -то момент, самое -то главное зерно здесь в чем? В том, что не понимая изменившихся условий, мы должны использовать устаревшую теорию. И в рамках устаревшей теории, если мы как только мы произносим слово ⁇ колония ⁇ автоматически за этим должно прийти понимание, что приоритетной целью любой колонии является национально-освободительное движение. И наличие национально-освободительного движения ⁇ это объединение вокруг своей колониальной буржуазии. И когда Федоров говорит или Стариков нам объясняет, что приоритетной целью нам должно быть, для нас должно быть объединение вокруг наших буржуев, или тот же Попов нам говорит, что приоритетной целью должно быть объединение вокруг на, наших буржуев, то он может абсолютно четко доказать, если принять за положение, что Россия это колония, в рамках вот э, империализма, то отсюда абсолютно четко должно следовать то, что мы должны сплотиться вокруг наших буржуев для того, чтобы сначала создать национально-освободительное движение, а потом только на его базе социалистическое. Именно то, что сегодня изменился характер отношений сам, он приводит к тому, что эти попытки обречены и бесполезны. Это показано на бесконечном количестве там, ближневосточных, азиатских, латиноамериканских республик, что местная буржуазия мгновенно продает, в отличие от того, как это было в начале 20 века, когда она действительно дралась за свои участки, за свою вот эту вот полянку, оберегая ее бетонным забором, и на ней создавая свой пикничок, и дралась она за эту возможность. А сегодня конкретно изменились отношения, и поэтому буржуазия за эту возможность драться не будет. И если мы хотя бы такой простой момент не понимаем, то мы идеологически беззащитны перед спекулянтами, типа того же там, Федорова или там, друг, другого. Все. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, товарищи. Вот. Ну, собственно, что, в принципе, позиции и озвучили планирующие вопросы занят, заданы были, и ответы, я думаю, получены. Что у нас по, скажем так, по вопросам от зрителей? Так, вопросы есть, но, правда, они не совсем тематические, но зачитаю. Первый вопрос. Вы уверены, что человечество созрело для коммунизма? Ну, я думаю, вопрос к сегодняшней теме не относящийся. А, э, принципе... Следующий. Да. К вопросу о степени централизации капитала и труда. А как же переход количества в качество? Ну, это большей частью на реплику э, смахивает. Товарищи, кто ответит? Я вопроса не понял, он кому Юра, Йора, Йора, зачитай еще раз вопрос так тема во время обсуждения касалась вопроса о степени централизации капитала и труда и здесь как раз вопрос а как же переход количества в качество этот вопрос учитывался не ну, вопрос, вопрос вопрос не совсем понятен, пусть Хорошо, задаю, задающий его переформулирует. Следующее. Ну, сегодня вот такие вот расплывчатые. Угу. Следует ли коммунистическим, дробь, социалистическим течением объединиться в организации наподобие объединенной, объединенной коммунистической партии и тем самым плодить фракции и идти в разрез со словами Ленина? Ну, я отвечу на этот вопрос. У нас как раз-таки следующая передача будет этой теме посвящена. Пусть задающий этот вопрос припасет как раз-таки к следующему эфиру. Дальше. Следующий вопрос. Ну, а дальше уже как бы практически с интерпретацией. Вопрос, как интерпретировать такой пример из жизни? Альянс Рено, Nissan, Mitsubishi завладели автовазом в 2008 году. И успешно его раздербанили, оставив только отверточное производство. То есть фактически спрашивают ваше мнение и отношения. Товарищи. Могу вот. ответить. Ну, я, я тоже после МИН, конечно. Да, давай, Кирилл, отвечай. Ну, в принципе, Кирилл, мы это, можете сейчас ответить. Да, спасибо. Опять же, это дело описывалось в статьях, да, которые шли с критикой либерального глобализма, мы просто видим, что более крупные игроки да, взяли себе под контроль еще одно производство в России. То, что с ним они сделали, там, как бы это их ну, внутренние дела. Хотели они из него затвердочное производство сделать, хотели они из него там, космическое производство сделать. Это их делать теперь их очень. Но я смотрел графики, как вот этот альянс, да, Renault, Nissan и Mitsubishi теперь, ну и АвтоВАЗ. Хотя там равного альянса, конечно же, нет в облачении просто. Вот, количество автомобилей, сколько они производили. Так вот, например, ну вот 100, вот на столу, видео, на видео-видео, столько, например, производит да, Renault, столько же производит Nissan, вот столько производит Митсуписи и маленькая крошечка, которая производит Автоваз. Но все вместе они стали а, самым крупным производителем автомобилей в мире в 2017 году. То есть, опять же, мы видим поглощение концентрации производства, капиталов и победу на рынке. Спасибо. Нина. Да, ну что здесь можно добавить, дополнить? Здесь, в принципе, основной смысл заключается в чем? В том, что для того, чтобы починить какое-то государство себе, необходимо уничтожить его отрасль. И отрасль в данном случае уничтожается именно таким образом. Наши капиталисты пытались купить, у, если я не ошибаюсь, «Опеля», заводы и производство вместе со всеми э, патентами на производство, но им в этом отказали. А таким образом, э, завладев автовазом, просто пытаются уничтожить отрасль, оставив исключительно свою отрасль в рамках э, той структуры, которая у них есть. И наше государство вполне себе с этим справляется, с уничтожением отрасли на территории своей собствен своего собственного государства, не защищая тем самым вообще никакие отраслевые органы, а передавая это исключительно в руки свободного капитала. Спасибо. Следующий вопрос. Так, вопрос последний. Чем закончится последний этап современного капитализма? Могу ответить. Да. А могу я потом. Ну, Роман, давайте, Роман. Роман, отвечайте. Традиционно первым слово гостям. Ну, я думаю, что современный этап капитализма, он может закончиться двумя путями. Значит, либо каким-то образом, в общем-то, будет развиваться рабочее движение, да, и, в общем, произойдет переход к социализму и к коммунизму в дальнейшем. Ну, а вторая альтернатива, к сожалению, это то, что либо какая-то будет катастрофа или война, но капитализм, мне кажется, может привести и к гибели человечества в целом в этом в смысле, вот, социализм или смерть, лозунг, он вполне себе жизненный. И, к сожалению, альтернатива здесь есть. То есть, может э закончиться и плохо. Но мы будем стараться, чтобы был переход к социализму. Спасибо, а, Нина. Ну, что здесь добавить? Здесь, действительно, если мы ничего не будем предпринимать, непосредственно мы с вами сами по себе Объединившись в единую структуру для борьбы с капитализмом, то да, действительно, мы получим не катастрофу здесь, как пытается сказать Роман. Хотя это да, можно рассматривать как катастрофу. Мы через нее феодальный строй, то есть мы сейчас уже видим, как у нас богатые получают все больше и больше прав. А при этом мы можем посмотреть, как к ним относятся законы и все остальное. То есть, мы по факту имеем уже около сословного общества. А благодаря огромному закредитованию населения каждый станет рабом того или иного предприятия непосредственно лишь потому, по факту долгов своих предков. То есть, грубо говоря, через неофеодализм мы придем к неорабовладению. Ясно, Спасибо. Так, ну что, на сегодняшний день вопросы исчерпаны или есть еще? Нет, э, буквально последний вопрос э, все-таки пришел, тот, который не озвучивали. Это вопрос, э, как вы смотрите на холдинги? В каком смысле? Я Просто, могу э, э, э, э, э, э, расшифровать, э, расшифровать, раскрыть тему холдинга, пожалуйста. Да. Ну, если мы посмотрим на холдинговую систему, то она и представляет из себя разнообразное количество юридических лиц, иногда между собой вообще никаким образом не связанных, за исключением одного. К примеру, собственность принадлежит непосредственно главной корпорации, материнской корпорации, а сама низовая структура, к примеру, какая-нибудь фабрика и завод, может быть исключительно простым юридическим лицом которая в случае банкротства может заявить, ребят, ну мы банкрот, у нас собственности ничего нет, это завод принадлежит не нам, а вам вот в рамках уставного капитала у нас там тысяча рублей есть, вот вам тысяча рублей на всех, на 100-200 тысяч, там 300 тысяч рабочих, которые есть. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. По сути, это диверсификация непосредственно самого капитала. Ясно, спасибо. Я позволю себе дополнить. Товарищи, вот если поинтересуются этим вопросом, да, поизучают, то и посмотрят, допустим, множество, различное множество маленьких фирмочек, фирмушек и так далее, то увидят нечто общее, которое, что их объединяет. Это уставный капитал от 10 до 40 тысяч в основном. Это как раз то, о чем говорил Мин. Так, ну что, вопросов больше нет, да, Юрий? Да, все, последний. Ясно. Ну что, в принципе, я думаю, на сегодняшний день что могли обсудили. Единственное, что я хотел бы предложить товарищам участникам нашей сегодняшней передачи в рамках, ну, наверное, двух минут высказаться по итогам. Пожалуйста, кто, Роман или Кирилл начнется? Я могу начать. Да, пожалуйста, Кирилл. Опять говоря, как подытоживая все это дело, да, которое сегодня идет, вот такая дискуссия развелась, и это правильно. Почему важно, почему важно изучать теорию? Да? Почему важно изучать марксизм, ленинизм? Читать в подлинниках все эти работы классиков, которые есть. Но если не все, то основные. Тот же самый империализм. Чтобы не запутаться чтобы конкретно разобраться в данной ситуации. Вот сегодня вышел спор, но каждый остался при своем мнении. Услышат ли зрители там то, то, то, что нужно было услышать или нет, это как бы на совести каждого. Но если они возьмут, откроют работу империализм Ленина, то они увидят, что все те тенденции, которые были при Ленине, они остались и сегодня, основные тенденции. И если, скажем так, каждый сознательно будет подходить к этому делу, то за объединением трудящихся с революционной теорией Дело не станет. Учите классиков, смотрите на реальность, сравнивайте. Спасибо. Спасибо. А, Роман? Ну да, ну, я хочу отметить, что дискуссия, на мой взгляд, получилась, в общем-то, неплохо. Во-первых, и все это в рамках корректного тона и что самое главное действительно предмет спора в общем это теоретический вопрос но ну, а на самом деле любой теоретический вопрос он э, имеет непосредственное и практическое значение потому что как верно было сказано да если мы не правильно представляем себе то общество в котором мы живем если мы неправильно э, значит представляем себе те тенденции те противоречия которые в нем есть то соответственно и тактика наша тоже будет не способствовать вот, той самой социалистической революции, которую мы ждем, и которую мы, в общем-то, как левые, как коммунисты и должны готовить. Вот. Поэтому в этом смысле вот, определение того, что устарело, что не устарело, вообще сами такие дискуссии, они достаточно, на мой взгляд, продуктивны. Ну и, конечно, нужно изучать действительно Ленина, нужно изучать классиков, потому что когда мы говорим о том, что что-то изменилось или э, что-то нужно развивать, нужно понимать, что мы собираемся развивать. Да, Ленин, он развивал Маркса, но при этом Ленин, он прежде чем Маркса развить, он его как следует изучил, Да, и он понял, в каком направлении нужно развить Маркса, потому что ведь были те, кто, как, например, тот же Каусский, пытались развить Маркса в направлении того, что вообще и революция не нужна, и диктатура пролетариата не нужна. Да, Ленин все-таки развивал в другом направлении, да, то есть он именно развивал дело Маркса, потому что то, что делал Каутский и меньшевики, это, по сути дела, значит, отход и ревизия Маркса, и мы знаем, к чему это все вот привело. Да, вот. Поэтому, конечно, вот мне кажется, что нужно вот эти вопросы изучать и, ну, вот как мне кажется, что товарищи из Союза коммунистов, э, вот стоит, да, наверное, тоже перечитать Ленина, стоит еще раз изучить, потому что мы действительно по сути дела во многом говорим об одних и тех же процессах, да, и делаем разные выводы. И, может быть, здесь вот это не понимаю. Но... Это... Да, тогда я заканчиваю тогда, в общем следующий раз, я думаю, продолжим. Спасибо. Товарищи Союза коммунистов, кто? Дима Нина. Дима, пожалуйста. да Я с чего хотел начать, собственно. Товарищи совершенно верно говорит о том, что нужно изучать классиков, но забывают сказать одну очень важную вещь: классиков, нужно изучать то, что нас окружает. Ведь Ленин продолжал марка не потому, что он прочитал его 150 раз, а Кауцкий всего лишь 120. Ленин продолжал дело Маркса потому что он понял, о чем писал Маркс, изучил окружающую его реальность и сделал соответствующие выводы, продолжил это делать. Смысл наш не в том, чтобы как мантры зазубривать наизусть предложенный нам текст, а смысл в том, чтобы разбираться, какова у них структура, какие аргументы нам предлагает тот или иной классик. И на основании понимания этих конкурентов, и этих, этих аргументов этих выводов, которые он делает, продвинуться дальше, изучить, понять, что у нас окружает, сделать выводы непосредственно, касаемо нашей сегодняшней жизни и из твоих действий в ней. Спасибо. Спасибо, Нина, пожалуйста. Ну я здесь, Диму в данном случае поддержу, прежде чем мы должны, прежде чем мы будем о чем-то говорить. В будущем, в последующем, когда мы что-то непосредственно читаем, мы должны определиться с первостями терминами, которые мы используем. В данном случае, когда нам предлагают монополии приравнять просто крупным капиталу, но при этом сразу же говорят про контроль рынка, но какой контроль рынка может быть, к примеру, у просто крупной компании, она может контролировать исключительно свой выход продукта, но не рынок сам по себе как таковой то да, действительно, остается только читать, читать, читать и читать, изубрить и читать, изубрить, а потом этими цитатками накидывать. Наша же задача непосредственно состоит в том, чтобы понимать, что там написано. Для этого не нужно читать его по 150 раз, где действительно Дима был прав. Для этого достаточно всего там один-два раза прочитать, очень четко понять, о чем говорит автор и каким языком он непосредственно пользуется Все, спасибо. Спасибо. Ну, я на правах ведущего выскажу свою позицию и, наверное, подведу некоторые итоги. На мой взгляд, капитализм сейчас переживает новый этап, отличающийся от периода капитализма, описанного и Марксом, и потом уже Лениным. Вот... Это, это понимание при, приходит э, тогда, когда начинаешь и, изучать и разбираться в, теку, в текущей ситуации, изучать тенденции, э, которыми движется наше капиталистическое общество и так далее и тому подобное. Вот. А с, измени, с изменившейся ситуацией изменилась и тактика буржуазии, в э, ее борьбе против пролетариата. И мы в своей работе Обязательно должны это учитывать, потому что методы, успешные когда-то, в сегодняшних условиях могут оказаться бесполезными. Непонимание этого может привести к плачевным результатам, поскольку это объективно ведет, во-первых, к принятию ошибочных тактических решений, вот о чем товарищи уже говорили, и, и Роман с этим согласился, и, я думаю, Кирилл тоже. Вот. А во-вторых, к подмене классовой борьбы за интересы э, трудящихся, э, ложной целью, борьбой национально-освободительной, вот о чем говорил Дмитрий, которая как раз-таки основана на сплочении вокруг национальной буржуазии и национального лидера, то есть за интересы капитала. Ведь не случайно сейчас мы слышим различные концепции о засилии, западной культуры, о призывах к решению каких-то локальных задач вместо решения глобальных. Об оккупации СССР западным капиталом, о фашизме на экспорт и так далее и тому подобное. И те, кто допускает это, осознанно или неосознанно, это уже не важно, играют на руку буржуазии. Марксистско-ленинское учение – это не сборник цитат написанных однажды и навсегда, а живая наука, дающая нам методологию изучения и понимания общественных процессов. И применяя этот метод на практике, изучая современную фактуру, учитывая, что оно более 70 лет не развивалось, коммунисты сейчас просто обязаны встать на плечи гигантов, развивать это учение дальше и вооружать им трудящихся. Что ж, уважаемые наши Читатели и зрители, информагентство «Ледокол», позиции озвучены, фактура дана. Проверяйте, и разбираться, товарищи, вам. Поэтому читайте, изучайте, думайте, анализируйте. А я с вами прощаюсь. С вами было информагентство «Ледокол» я, ведущий Вячеслав Мердыкин, член Союза коммунистов Ростовы. Спасибо нашим участникам, спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.